Привет, мой маленький друг! Хочешь узнать об этом монстре? Этот монстр может многое. И сегодня я тебе поведаю что. Погнали! Короче, я заебался про эту хуйню третий дубль пиздец. Честное слово. Че вы орёпите? Я реально уже заебался говорить про него. Третий дубль. Но сейчас все-таки нужно взять себе в руки и рассказать тебе, что тебя встречает в этой коробке. Об этом мы поговорим на столе, но пока что в двух стволах. Кому он нужен? И вообще нахрена он нужен? Допустим, ты взял себе трехсотую Рексу. Пауэрбанк! Ну, в принципе, окей, хорошо. Взял себе этот пауэрбанк 4 аккумулятора. Думаешь, такой... 300 ват. Ты, ты чувствуешь этот запах этих трех столов и думаешь, а что туда накрутить? Мело-3, статуси, тракториста! Нет, сегодня мы будем говорить про TFV8. Он тоже может дать ему хорошую конкуренцию. Конкуренцию по вкусу, конкуренцию по довалу, по удобству намотки. Чего у Мело вообще нет. И, в принципе, По его цене. А цена у него, в принципе, адекватная, кроме, сука, цены на сменники. Погнали на стол. А чёрт там стоишь, давай иди сюда, я тебе расскажу, что эта херня может. А может она много чего интересного, но сначала эту сучку надо вскрыть. Это в принципе не так сложно, это делается вот так вот, вот так вот. Я еще перчаточки надел, я за безопасный вейтинг. Здесь хрень, которую нельзя есть, раз, бак, потом. Он такой, знаешь, отсвечивает, тебе приятно, да, блики в глаза, боль, страх, ненависть. Я его сюда положу. А... Здесь палитурка о том, что это собирали узкоглазые, в принципе, QR-коды, не знаю, если хочешь, на может быть, тебе это пригодится. В чем я очень сомневаюсь, конечно, и инструкцию ты вряд ли будешь читать, но до нее мы сейчас доберемся. Собственно, вот и инструкция. Читать я ее, конечно же, не буду. В принципе, наверное, как и ты, пока ты его не сломаешь, или тебе не станет интересно, что же тебя может встретить, когда ты купишь себе этот бак. А встретить тебя помимо всего этого макулатуры, помимо всей этой макулатуры, может еще пакетик, брендированный с моком, в котором лежит 4 винта, которые могут у тебя слизаться, и адаптер под, 500, под 510 дриптип, помимо рингов и хрени, которая вставляется у тебя под крышку. Она счесывается за 2 месяца в лучшем случае. Еще одна хрень, которую нельзя есть, но, кстати, вот эти две хрени, если ты положишь их в машину, лайфхаки, Помогут тебе избавиться на какое-то время от испарины. Здесь лежит запасное стекло, стекла, кстати, достаточно толстые, что весьма хорошо влияет на их удароспособность, точнее, пережить удары. Ну, в общем, неважно, ты понял, что я хотел сказать. Еще один брендированный пакет с моком а, вата. Никогда не используй вату, которая идет. в в баках, в дрипках, в комплекте, потому что вот, вот ты смотри, да, коробочка, коробочка вот, а ты, ты просто берешь, открываешь такой, Ах, какой божественный запах, как будто ты только что купил тапки на китайском рынке. Дальше, дальше тебя встречает сменник. Вот, кстати, чё, чё, а сменники они могли бы положить вот в такие zip пакеты, потому что они тоже могут провоняться. Ну, в принципе. Здесь пока оно ну, все с Китая ехало месяца, оно уже выветрилось. Этот сменник может выдать неплохой вкус и, в принципе, легко тянется. Жрет все, что угодно, в минус 40, с сраными полярными медведями, может делиться своим вейпом. Вейпом что? Делиться паром? Неважно. А, он дает хороший вкус, потому что это параллелька к лэптону. Как-никак оно может. А, и, в принципе, насчет затяжки мы поговорим попозже. И насчет обдува сменников. И тебя встречает РБА-база, о которой мы поговорим еще позже, которая, в принципе, четко могла бы сделать прикольного, помимо того, что сюда весьма удобно ставить спирали. И тебя встречает гордость смока, вот помнишь, помнишь те времена ТФВ-4, вот когда у тебя вот ты достаешь, и у тебя один ринг, вот такой вот большой, и еще один такой же, один черный, другой белый, сейчас... Это две маленькие херни, которые твой бак не защитят ни от чего. Так что сразу их можешь откладывать, вешать нормальный какой-нибудь брендированный или нет вейбенд. И типа быть четким пациком. Ну еще здесь тебя встречает шестигранник. Я не знаю, наверное у каждого дома их уже более чем достаточно. В принципе в коробке это все. Ты видишь, что он может. Ты видел, что он может в навал. Про вкус. Вкусно. Про удобство. Рыбашки. Про испарители я не говорю, потому что я их терпеть не могу. Я не люблю испарители, я люблю ручную намотку. Ручная намотка. Удобно, просто, быстро. Поменять вату? easy, Тьфу, плюнуть? Все хорошо. Вкус лучше даже, чем у Гриффина 22 с теми же спиралями, которые я ставлю туда. В принципе, это стандартный билд для баков, которые я мотаю. Точнее, как, которые я устанавливаю. А, про жручесть. Это, сука, блядь, херня. Ест, как будто это, я не знаю, как будто это я на работе. А, в принципе, за сколько? Затяжек, наверное, за 10 полбака уходит. Я просто сейчас вот могу тебе пруфы, доказательства, как хочешь. Называй, сделать 4 затяжки, и ты сам увидишь, сколько жидкости ушло. Даже не зазумев это видео до пикселей. А, еще плюсы. Достаточно большой объем. 25 диаметр. В принципе, это модно сейчас. Ну как, на посадке 24, сам бак 25. Легкая затяжка. Про вкус я уже сказал, про удобство сказал. В принципе, насчет минусов. Жрет. Насчет спорных моментов. Качество. Качество винтов. Пока неизвестно, потом поговорим. Может быть, когда-нибудь. В принципе, пока я ставил этот билд и выкручивал стандартный, ничего плохого не получилось. В принципе, жить будет. Этот девайс достаточно... Достоин своих денег он стоит, и если ты кривой, сменники здесь хороши. Но вкуса все-таки на них не так много, как на РБшке. РБшку видел, сменники видел, с тобой был ТФВ8, я, по ту сторону экрана ты. Удачи, пока. Я везде работал в этом ладо! Смех! Смех! Ааа, блядь!